В одинаковой равной условии это важно. Б. Она имеет отношение к театру. А Великий Шептский когда-то сказал, что весь с ним в театре. И совершенно это сделал, дорогие мои так, да? И С. История деревянного мальчика, нашедшего золотой ключик и открывшего нам новый прекрасный театр, имеет отношение, прямое отношение к реформе образования. Это важно, да именно. И к этому мы с вами обязательно придем. Да. Потому что вся вот эта вот... Да и Да и Мечка. Началась именно тогда, когда девяти мальчишка, засранится шилопой, я прошу прощения, продал свой буквой. Вот они, и это очень важно. Это очень важно. Так, значит, представьте себе атмосферу какого-нибудь при прокуренного парижского <свят> или шанхайского говорят. Что мы делаем мы вот, да, мы рассказываем историю проекта. Да. И на сцене один из самых выдающихся и один из самых первых отечественных авторов-исполнителей. Вы лежали в охапке в углу за печуркою, И могли бы остаться бревном Бессловесным поленом, безмозглою чуркою И сгореть беспощадным огнем но несчастный столяр сделал ножки и ручки вам, Шил вам курточку и колпачок, И купил вам букварь и бумажные брючки, И сказал вам учить дурачок. Но букварь вы продали, с котами и с лисами Вы отчаянно начали жить Потому что однажды в углу за кулисами Вы, театр, решили любить я прошу вас, мой мальчик, не сгиньте в унынии, Ведь не зря же у вас длинный нос. Притворитесь поленом, смирите гордыню И решите с театром вопросов. Что у нас с вами получается, да? А что у нас, собственно, получается? А получается Сейчас у нас с вами декландация. Ну, все у нас с вами получается? Декландация. Ну, вы все здесь грамотные, образованные. Культурный ягод. Ага. Не побоюсь этого слова. Да. И знаете, что такое декландация? Такой вот, немножко утонченный, немножко отстраненный, но я бы тёплый. Элегантный. Я бы сказал, стиль. Значит, едем дальше, видим что? А дальше, гражданские товарищи друзья, дорогие, у нас Кошмар совершеннич. Война. А это сначала революция? О, революция, и как я видишь. Но это артемский переворот. Да? А потом, кстати, понятно, что тебе подумают. Потом война. Сначала правоубийственное гражданство. Потом, когда непостижимы кровавая Вторая мировая. Гула. И что мы имеем? А имеем мы, мои дорогие, клоун дай к А именно послевоенное поколение. Друзья, мы все грамотные образованные, культурные, и понимаем с вами, какое необыкновенное количество выдающихся авторов, исполнителей, подарил нам вот это самое послевоенное поколение, поколение еще, я бы сказал, да. если не сказать больше. Да. Ну, естественно, мы можем с вами вспомнить всех, но был один автор, и вспомнить, который мы с вами просто не имеем права. Сейчас зачатие свой помнил, не точно он, Потому что его не зачали Он явился на свет непорочно Древесиной являясь в начале И кудрявилась мягкая стружка И скрипя отлетали сучки Так однажды в коморке игрушка Подняв веки, открыла зрачки Спасибо вам, писатели, что плюнули додумали, да что без какой-то матери историю придумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срака огромный, занос давали длинный, когда для всех один очаг на стенке нарисованы, Но мальчик выжил не зачаг, в условиях рискованных. Пацаненок из дому Все продал и попал в переделку По понятиям снежного кома Попадая от стрелки на стрелку По стране дураков бесконечный И по полю крайних чудес Если б знал, что и как, то конечно Он обратно в поле залез совсем другой почек, это совсем другой стиль. А почему без пошли, я обаты. Очень просто. Потому что А. Культ личности. Б. Беспросветное ощущение тупика. И С. Необыкновенное предчувствие Ренессанса. домой, пусть и коротко, глущест, но все-таки кот теперь. Едем дальше. Едем дальше, видим что? А дальше, друзья мои дорогие. Очередная запендя, запендюлище, я бы сказал, если не сказать больше. Была страна советская, нет, все, нет, вся вышла, да. Не зря, товарищ предощущатель, не зря. И что мы тут имеем? А имеем мы новую Россию, о! Русь, я бы сказал, федеральную, да. И что у нас тут? А тут у нас огромный выбор развлечений, и не вот на Автор, пизпълнитель. Естественно, всем нас не будет. только на наиболее Вчера бревно и могло бы сгореть в печи. Побежала в страну дураков, золотые искать ключи. Из носка у него голыбак, и везде он сует свой нос. Что сказать дураком дурак? С театром решил вопрос Ау, как его ребята зовут? Ау, кто прогнал кота суд? лесу? Ау, у кого вся сила в носу? Какой я бред несу? И как говорится, либо грудь пишет письмах, либо крова. Лысая. И примерно в это же время. В это же время. То есть без времени нет. А да. в этом, кстати, тоже надо подумать. Поэзия женская. То есть нет. Автор, которого мы сейчас с вами будем анализировать, он ведет слово мужчины. Но аудитория у него преимущество женская. И поэзия соответствующая. Исполная тихой грузи, и светлой печали ажурная и мотиватная, как женский разговор по телефону. То, что был буратино поленом не секрет, не вопросы, не тайна. А Карло мальчишку увидел В неприметном дубовом бревне Человек из него получился Я клянусь вам, ребята, случайно Как случайно своим длинным носом Он очаг продырявил в стене Он бы мог не найти за холстиной Незаметную тайную дверцу он бы мог не открыть нам дяд в неизвестной далекой стране. Но по счастью однажды в коморке Папы-карлоцовское сердце Разглядело смешного мальчишку В неприметно-дубовом бревне. А кто-то в дубе строчит запретный а кто-то гений строгая, изрывно Какой подход, такие дети Какие методы, такая и страна А обратимся к новейшей истории. новейшей истории. А что у нас тут? А тут у нас, друзья, граждане товарищи, больше. Общий патриотический настрой. Это А. Б. Абстрактность позитивной мышки. И С. Доступность образа. Я подчеркиваю это слово. Доступность образа. По и вполне понятно стремлением Надо захватить как можно более широкую зиматическую аудиторию. То есть и женщин, и мужчин, и стариков, и детей что-то лось в демократовском. Понимаете, да? Короче говоря, шашлычок под конфетчиком. Очень трудно из бревна сделать собеседника Вложил я часть души в неживую тварь, И сегодня сам себе настракал наследника, На последние гроши взял ему буквально. и Трофим обязательно повторяет дважды, потому что за последние сто лет сформировалось поколение, которое с первого раза не понимает. На последние гроши взял ему букваль. Запретил играть с огнем, даже с нарисованным Но на добрый мой совет мальчик наплевал Он загнал букварь двоим годам приборцованным И последние пять монет в землю закопал Понимаете, обязательно немножко ненормативной лексики Потому что иначе тоже не понимают и последних пять монет В землю закопал и мораль Он вступил на скользкий путь Стал марионеткою Это учить всех ребят Что суют свой нос Не туда, куда-нибудь Например, в розетку И учиться не хотят И вообще шалят вот, дорогие мои друзья, что у нас получилось? А получается собственно говоря, какое-то абсолютно безобразие. Потому что наша с вами принятия лекция совершенно неожиданным образом превращается, превращается в ашлоп, правильно, в концерт. Такой вот неожиданный концерт, концертики, концертики. Вот, да. Хотя, положа руку на сердце, да. Я бы историю деревянного мальчишки рассказал еще короче. Да. Потому что краткость, как известно, сестра Чув. А талант, его дисплечка. Это что? Мера! Мера! Так вот, я бы историю деревянного мальчишки рассказал примерно так. Был чурбаном-неказистом, стал заслуженным артистом. Спасибо. проанализировали, так? проанализировали, что правильно, то, что некоторые не анализировали. А надо, друзья мои, да, иногда надо, чтобы так с ними понимать. Когда да? на горе свисли, да и оттуда ноги. в итоге на земле, растут, да? вот. Теперь, значит, атомально заглядем практическим загадкам. Практическим, да? Значит, было и На нашей стране существовал такой жанр, как литературная пароль. Да? Ну, кто это поставил, безусловно, помните это, и помните великих мастеров прошлого, вот один из них, Сейчас появится на вашем экране, Вот, Александр Иванович. Я подчеркиваю, литературная пародия, литературная не просто пародия, потому что просто пародисты, у нас же как я туда не плют? О, пожалуйста, пожалуйста. Все пародисты. Один в один, точь-точь, глаз, глаз, нос, нос, вот, вот, вот, вот, вот, вот, в вот, вот, вот, вот, вот, который уже забылился, и сил, при этом, уже никаких нет. Вот вы меня спросите, почему их нету сил? Я вам ответил. Это очень просто. Очень просто. Мы с вами люди грамотные, образованные культуры. И понимаем, что если в одно и то же место все время тюнкает, можно же и дырку пробить в концертах. Вот. Поэтому мы с вами в глаз бить не будем, А будем бить куда? Правильно. В мозг но, ну, разумеется, не прямо в мозг, это было бы, в большинстве, не бездрасте, да? мы будем делать это опосредованно, то есть через что? через пушки Здравствуйте, дорогие друзья! Поэзия, она окружает нас повсюду. Она в великих сроках поэтов прошлого, в искрометных лозунгах сегодняшних авторов и, безусловно, в песнях. И что такое песня? Это стихи и музыка. Я решил обратить свое внимание на нашу отечественную эстраду. Вот перед вами автор. Его зовут Симон Асяшвили. Очень одухотворенное лицо, согласитесь. Он автор бессмертного произведения, которое называется Пять звезд, Любовь пять звезд и которое исполняет Филипп Киркоров. Я напомню вам слова Симона. Я подарю тебе любовь пять звезд, и в ней утонут все твои мечты, и небо брызнет лепестками роз. Когда любовь пять звезд, узнаешь ты. <свят> Согласитесь, автор нашел бесспорно очень емкий образ для выражения этого вечного чувства. Я решил продолжить его мысль и написал пародию, которую назвал Неожиданный эффект. Я подарил тебе любовь, пять звезд. Я так старался, но внезапно ты мне задала критический вопрос. Откуда пять? Ведь раньше было три. Откуда пять? В словах твоих подвох Я, растерявшись, не нашел ответ. Откуда пять? Ведь не было и трех, и даже двух за прошлых восемь лет. Откуда пять? В глаза мне посмотри. Откуда пять? Я что-то не пойму. Откуда пять? Ведь было только три В медовый месяц в судаке в Крыму. Что происходит? Отвечай, не ври. Случилось что? Откуда это прыть? Но, может быть, порой и было три, Но ведь не пять я б не могла забыть. И я ответил, милая, прости, Тебя отнюдь обидеть не желал, Я мог бы дотянуться до шести, И дотянулся б, если б не устал. И тут осекся, прикусил язык, В сердцах, похоже, лишнего сболтнул, Ведь каждый ценит то, к чему привык, А новшества не нужны никому. И жизнь пошла привычным чередом, Знакомым руслом побежала вновь. Работа, дом, и вновь работа, дом, и иногда на троечку любовь. Сверяю даты по календарю, декабрь промчался, не хорош, не плох. На Новый год тебе я подарю любовь, но звезд не больше четырех. Спасибо. Катя Лель, еще одна звезда российской эстрады, у нее есть песня, которая называется «Сделай шаг». Автора этой песни мне установить не удалось, доподлинно известно, что это перевод с английского. Кем он сделан и насколько точно он сделан, неизвестно. Но если он сделан более или менее точно, то возникает вопрос, какой вы поймете, услышав слова припева. Слушайте внимательно. «Земля уходит из-под ног за горизонт» «И от ненужных слез нам не поможет зонт» Без комментариев Свою пародию я назвал «Земля обиженно уходит» Земля уходит из-под ног за горизонт. Куда еще идти, измученной земле? Слагая этот стихотворный оборот, Похоже, автор был слегка навеселе. У горизонта есть один банальный смысл. Земля и небо создают горизонталь. Но вероятнее всего, что эту мысль Поэт отбросил как ненужную деталь. Земля уходит из-под ног, и в этом суть. Чтоб подчеркнуть трагизм и слезы, нужен зонт. Но рифмовать с зонтом не будешь что-нибудь. Вот и пришлось земле идти за горизонт. За свой же собственный, ведь так решил поэт, Так вдоль экватора тихонько и пошла, Вокруг оси, как до того миллиарды лет. Но лишь теперь сакральный смысл поняла. Спасибо. Земля ног за и от слез нам не На ваших экранах барнаульский автор Лев Шапира. Именно он, автор бестселлера, который называется Самый лучший день и который исполняет великолепный Григорий Лепс. «Что-то задумал. Может быть, новую нетленочку. Я напомню вам слова из этой песни. Самый лучший день заходил вчера, Ночью ехать лень пробыл до утра, Но пришла пора и собрался в путь, ну и ладно, будь». Признаться, я не очень понял, кто заходил, Откуда пришла пора, почему лень, и кто куда собрался. Чтобы навести порядок, прежде всего, в своей голове, я написал небольшую пародию, которую назвал «Пятница». Самый лучший день ждал четыре дня. Понедельник был трудный у меня, вторник так себе, так себе среда, а в четверг уже я с обеда ждал. Дурака валял, побеждая лень, Наконец настал самый лучший день. Я считал часы до шести часов и часам к семи был уже готов. Дальше тишина. В памяти провал. Самый лучший день, видимо, проспал. Самый лучший день заходил вчера, а с утра мигрень и тошнит. С утра, спасибо. <звы> известный российский продюсер и музыкант Александр Шульгин. Вот он на вашем экране. Именно ему принадлежит авторство песни, которую исполняет певица Валерия, и которая называется «Таю на губах». Я уверен, вы прекрасно знаете эту песню. Но я на всякий случай напомню вам слова припева: «Таю, таю, таю на губах, как снежинка таю я в твоих руках, стаю, стаю, стаю наших птиц, боюсь спугнуть». Движением ресниц. Тонко, точно, изящно. Придраться не к чему. Но это припев. Я уверен, что вы не вслушивались в слова куплета. Я вам их напомню. Слушайте внимательно. «Подарю я тебе себя, подарю, подарю как само себе». Твою пародию я назвал «Подарок». Получил вчера подарок я Со словами «это все тебе» Подарила мне сама себя Подарила, как самой себе Завернула в собственный халат В тот, что я когда-то подарил И спросила «Рад?» Конечно, рад, как-никак, подарок получил ну, давай скорее разверни, потяни рукой за поясок. Я сказал, родная, извини, можно я посплю еще часок? <реж> Был вчера, похоже, перебор, с алкоголем все-таки Новый год. Может, твой подарочный набор до обеда как-то подождет? Понимаешь, таю на губах, и в башке, как будто стая птиц. Я боюсь спугнуть проклятых птах небольшим движением ресниц. Я еще немножко полежу, может, на часок еще засну, и потом подарок развяжу, и, возможно, даже разверну. Спасибо. Творчество этого молодого, подающего большие надежды автора и исполнителя, вызывает во мне безмерное удивление, любопытство и воодушевление, вдохновение. Потому что этот автор способен высечь иску зрительского внимания из самого незначительного события его Дениса жизни. Примером тому его суперхит под названием «36,6». Я прочту вам слова Дениса. Если все не так и с утра не то, и не сделать шаг и вопросов сто, где-то средь ветров о хорошем весть, но главное здоров 36,6. Согласитесь, масштабный повод для написания художественного произведения. Я не смог удержаться и назвал свою пародию Отпустила. Встал с утра артист с болью в голове, чувствует раскис 37,2. Проглотил у пса, лёг опять в кровать. Через полчаса — 35,5. Парень молодой, нет и сорока. Видимо, с упсой перебрал слегка. Слишком поостыл, нужно поднимать. Йоду проглотил — 37,5. Настроения нет, видимо, бронхит. А вечером концерт, нужен новый хит. Взял гитару зло, начал напевать. Чувствует — пошло. 35,5. 35,7, 36,2, кашля нет совсем, ясно в голове. 36,3, 36,5. Вот уже почти. Нужно поднажать. Додавить, давить, не сдаваться. Есть. Новый суперхит. 36,6. Вот перед вами Сергей Лазарев. Он сам пишет и слова, и музыку. Вот что иногда выходит из-под его пера. Песня называется «Весна». Ты распечатала тело, как на ладони подарок. Луна сквозь стекла глядела, не замечая помарок. Без устали колотили по подоконникам капли, а мы друг друга любили, теперь отпустит нас вряд ли. И припев. Это весна. Знаешь, обратной дороги нет. Это весна. Моя любовь тебе шлет. Привет. Свою короткую пародию я назвал «Пубертат». Ты распечатала тело, как на ладони подарок. Я на него поглядел и увидел массу помарок. Не очень ровные ноги, спина не очень прямая. Но нет обратной дороги. Весна, зараза такая. Луна сквозь стекла глядела, по подоконникам капли. Твое упругое тело, упругим было навряд ли. Но мы любили, как боги, сквозь поцелуй и стоны. Ведь нет обратной дороги, когда играют гормоны. Спасибо. Группа «Градусы». Ну, смотрите, какие вдохновенные авторы. У них есть песня, вы ее прекрасно знаете, она называется «Голая». И там есть такие слова. «Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и, несомненно, заводишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно, днем или ночью, это нравится мне». Свою пародию я назвал «Одетый». «Я сидел за столом, я писал, я пытался работать, но работа не шла у меня в этот день от чего-то. Я собраться не мог, ускользал от компьютера взглядом, потому что все время ходила ты голая рядом. Я терпел как кремень, я работал мозгами как Ленин, но предательский взгляд постоянно скользил по коленям и по прочим частям твоего обнаженного тела, и хотелось сказать, что ты ходишь по дому без дела». Я открыл был рот, но смолчал, ограничившись взглядом. Я заметил, что ты не одна ходишь голая рядом. Мне пора отдохнуть, полежать пару дней на диване. Я неважно смотрюсь в пиджаке и с компьютером в бане. Спасибо. Ну и напоследок, моя любимая группа, это группа банды Эрос. У ребят есть суперхит под названием «Про красивую жизнь». Я сейчас вам прочту строчки из этой песни. Если вам покажется, что вы сошли с ума, гоните это ощущение. Итак, «Про красивую жизнь». Состоятельный друг напоролся на сук. Шире круг для подруг. И припев «Еще чуть-чуть и прямо в рай их жизнь удалась. в a beautiful life!» Я решил найти связь между куплетом и припевом. Получилась небольшая пародия, которую я назвал «Конец красивой жизни». Не желая уйти от судьбы, в лес пошел состоятельный друг. Он пошел в этот лес по грибы, Но, увы, напоролся на сук. Напоролся и понял, хана, Суки явно давно голодны, И уже ухватила одна олигарха пониже спины. Он подумал, осталось чуть-чуть, Он увидел над пропастью край, И успела слишком мелькнуть. Ничего себе, beautiful life! И нельзя откупиться от сук. И презрительно смотрят дубы. Видно зря, состоятельный друг без охраны пошел по грибы. Спасибо. вот это вот, как я уже говорил, литературная, поэтическая роскошь, она же окружает нас лишь секунду. Я же секунда. Но мы так совершенно неизвестны простите, это. Почему? Что мы даже же не замечаем. А надо, друзья мои, да, иногда надо, чтобы, так сказать, понимать, когда рак на горе свистет, и когда у рыбы выросли. Да? И ведь все это явление известно мне. И автор известный мне. И исполнители известны ей, цена всего этому известна, известность. О, слово, к которому мы пришли. Пришли почему? А потому что не прийти к нему было бы невозможно. Ведь оно, это слово, или точнее, она, это известность. Это, друзья мои, предел. Предел желаний, предел, предел стремлений и, к сожалению, предел возможностей. неба. Звездами перегружено. Места на небе не хватает. Но, вероятно, кому-то нужно, раз их по-прежнему зажигают. Зажигают они и светят. Крупные, те так вообще сияют. На и те и эти свет проливали, выплевали. Благодатный, с небес сходящий космоса вечного воплощения, Непостижимый, к себе моя счастье, сулящий, как без Лица ухоженные, зубы ровные, мягкого взору луча, зажигает. И, безусловно, очень старательно зажигает. Это ж не память, не вспыхнет сразу, Тесную комнату освещая, сколько же нужно нефти и газу. Чтоб загорелась звезда такая Чтоб загорелась и не погасла Потенциал свой с поля ну, Сколько же ей нужно масла Чтоб подливать его в эту бездну И по-прежнему зажигают И бесконечно чаттую дюжину Видимо блеску нам не хватает Раз этот бисер кому-то нужен Когда не просыпался знаменитым. И всего, что не проснусь таким уже. С утра встаю я исключительно помятым и немридым и в туалет, шагая в полном а лежа На кухне кофе с сигаретой. прекрасно мне известно, что не пойдет на пользу это, организму моему пора завязывать. Но это тоже стало общим местом. И мне против, Но сам не знаю, почему одни летят, проходит жизнь. Я еще чего-то жду Но то ли звезды не зажглись А то ли карты не сошлись А может вытащил не тут я никогда не знал полнейшего достатка И вероятнее всего, что не дождусь его уже Смешно рассчитывать мне на пороге пятого десятка Хотя надежда не теплется в душе Но свято грея когда-нибудь я обрету покой раздав друзьям свои бесчерные долги не сожгу я ни одной своей расписки долговой Они мне, как литература, дорогие, Одни летят, проходит жизнь Я еще чего-то жду Но то ли смерть не зажгли А то ли карты не сошли А может, его еще не недуг я никогда не видел то, что невозможно объяснить И вероятнее всего, что не увижу никогда Но чтобы все понять, не хватит Даже вечности прожить, а кое-что не стоит права и труда Я не пытаюсь понимать, я просто-напросто гляжу Из близорукого подробного окна И этот Шум бесконечный, я признаться нахожу, не слишком сильно отличается от цена, одни летят по режим И я еще чего-то жду, на то ли свезды не зажгли, а то ли карты не сошли, а может вытащил не Да, видно, вытащил нету. Антрак. с неприметным двориком дом многоэтажный а напротив гастрономы ЧП прибой Кто не знает то Толю знает каждый Он, заросший, словно гном Клянчет на пропой Он с утра и до утра На посту, как память в каждом маленьком дворе Есть такой же свой. В жизни нашего двора Он застывший маятник Круглый год В одной паре То есть чуть живой Потому лет двадцать как Или даже менее Анатолий Горинштейн, Горинштейнов внук С блеском гончивший физфак Слыл в тусовке гении физика, технически и т.д. наук И казалось, впереди перспективы славные и контракт в Америке, и в Париже дом. Только к бабке не ходил, Не хватило главного. И, и что уже теперь песня не о том? Добро, добронищ. Смысла нету никакого. Но от этой не оставив и следа, дубы Ваня, добрый победил Ивана злого. Ведь добро подобно гром побеждает слов всегда. Для начала разберемся. Что различии двух Иван? Ваня добрый, и Ваня злой. Да лишь в том, что добрый Ваня, Злого Ваня был добрее, Злой же Ваня не особо это отличался добротой. Добрый Ваня очень злился, Наблюдая Ваню злого. Он вообще при виде Вани, злого, Вескин годовал. Злой же Ваня становился не со зла, Добрый не неплохой. Говорил, повыси Бога, провоцируй скандал. Добрый Ваня, мог бы в общем и забить на злого Ваню, только он ужасно злился, видя форменное зло. Он не мог дышать спокойно, дома лежа на диване. И поэтому убийство зла добром произошло. Добрый Ваня, Ваня Злонов. Засстрелили с пистолетом, и отравленным киджалом адрес главы, и полиции был схвачен, и пассажир был зарядом, где им был убит стилетом неизвестного лица. Но поскольку неизвестно, кем убит был добрый ваня, что убил Ивану Злова, так того уже не сослать. Мы не можем однозначно дать публичное признание в том, что добрая ванна, злая сила из зла. Сложит мир. Вполне возможно, слой ванны погубил, продал своим стилем ване добрая дубль, ну, черт не кто. Свихнуться можно. Вообще что-то победило. Как всегда бывает, это назовем его. Давай. Всем забралась, но позадумалась. А сыр во рту держала. Сидела, не спеша соображала. С каких таких неведомых заслуг Бог он не заботится, старство. Чем я расположение заслужила, всего лишь каркала, да в небесах кружила, а это сыр во рту не уезжа. Не у медведя, не у чужа. А у меня. Возможно, я иная, неповторимая. Во всей вороне стаи, дошло да что воронье, да во всем лесу я избран. Взять хотя бы лесу чертовка рыжая хитрюга и могла бы иметь, но не иметь. Не заслужила дудки, не дал Бог. Он для меня воронный сыр берет. Уже на голове своей ворона Вполне отчетливо увидела корону И мысль родилась в голове у птицы Что будто бы она в лесу царица И ей тот час все ясно стало Сразу и начала она строчить указы И не заметила, как день прошел, когда очнулась Глядь, бетонный пол Она привязана В углу, где живет тетка Короны нет, и она а час спустя открылась дверь в палату нашел главврач и два больших медбрата главврач внимательно на осмотрел. Взял в руки карточку, на носочки надел. Но говорит, вы нас напугали. На шкаф залезли, сыр в народ кидали. Побрить хотели наглые ежей. Семена Зайцева стоит без ушей. Перекроить российско-польскую границу, покрасить в рыжего директора лисицу. За входу отправить поэтапу льву медведь сосать вели лапу. Потом его же загоняли стулом в спячку. <свят> Похоже, все это на белую горячку. Но мы в крови не отыскали алкоголь. Возможно, как артисты вы исполняли рот. Не отвечайте, ну что же отдыхайте? И вспоминайте, Павел Андреевич, вспоминайте. Халаты выше. Павел Андреевич Ворона. Глаза закрыл, звук издал на вроде стона. Он помнил только бутерброд с кусочком сыра, Что положила на обед супруга Ира. И кусочки песни на лед и годовой бухгалтерский отчет. В прошлую среду После обеда Рома влюбился, разбился, пропал В жизни у гнома По имени Рома Резко настали лихие денеки Он ест морковку, Машмакам каблуки Ведь она супермодель И зовут ее Адель Метр восемьдесят в ней И он не спит уже пять дней И он сгорая за немок От ее прекрасных ног Но только он с ней едва знаком Она супермодель, а он дном в жизни у гнома по имени Рома Все превратилось в единую цель Очень непросто с маленьким ростом Страстно любить неземную такую адель В жизни у гнома по имени Рома было достаточно бед и обид. И в довершении их отношений Рома случайно узнал, что Адель трансвести. свистит. Было больше красивой любви, Не было страсти, Не было счастья, Лишь друг на друга похожие серые дни В жизни у Ганома по имени Рома Все побежало своим чередом. Чаша испита, сердце разбито, Только вас не видит маленький гном. Что она супермодель, И зовут ее, ну скажем, уже Мишель, И метр девяносто восемь, скажем, в ней, И он не спит уже, положим, тридцать дней. И он старается расти, Но беднягу не спасти, Просто и ребром Она супермодель А он и чтобы он мне я бы задал вопрос. Давай документы, тебе пасху, сраху. Брава говорю, доставай. А он из окошка просунул головку. Кимингирный не, не, с печенья и все пониму. Пока я на пальцах замерзших из барана с трудом выторговывал тысячу рублей. Промчались два волю, четыре не две шкоды, Тойота и пять же рулей. Быть может, на них с до конца превышали носители пушкинского языка. Теперь не догнать, но всегда уши ушали, пока я тут изображал дурака. Как семью кормить, если жизнь все дороже, а в тачках по трассам летят? Дураки, из органов меня уходить или все же начать переконько учить языки? Он был простой Лежачий полицейский Он на дороге преданно лежал И взгляд имел умеренно житейский На тех, кто слишком быстро проезжал Его Совсем недавно положили У перехода там, где детский сад Но знак поставить, как всегда, забыли Чтоб детки изучали русский мат Лежачий, лежачий, лежачий Откуда ж ты взялся, старик? Летел трехэтажный горячий отборный Народный язык. И вот как-то раз полицейский у садика тихо лежал, а в дежи другой полицейский кошетку до пола нажал. Удар получился мгновенный и на перехода колер упал. Заграничный отменный восьмицилиндровый мотор, лежачий, лежачий, лежачий, откуда ж ты взялся урод, Внимал трехэтажный горячий, Собравшийся рядом народ. Из жиба, как зверь разъяренный, явился большой генерал. Плевался слюной раскаленной, руками махал и орал, Но тот, что лежал по призванию, был твердо намеренно лежать. И он перед старшим позванием лежал и не думал вставать, Пусть был он всего лишь лежащим. И пусть он всего лишь лежал, Но подвиг его настоящий, ведь он оборону держал, И не было крепче преграды, И не было твержей идеи, чем холми У детского сада В защиту российских детей, Лежачий, сидячий, стоящий. Уверен в задаче своей, Ведь верность и стойкость придачу Творят настоящих людей. Копейку на рынке мужик продавал. Никто за копейку цены не давал. Вас 21.01 уже более, никто не хотел покупать за рубли. За доллары тоже никто не хотел. Мужик, продавая копейку, кряхтел, чуть-чуть заикался, картарил слегка, робил и пополно давал мужика. А что там давать? Он и был мужику вполне заурядным, рожденным совком, на шахте всю жизнь, от звонка до звонка, и эту копейку он брал на века. Копил десять лет, пока очередь шла, И грязил во сне, как оставив дела, Он барынем сядет в копейку свою, И вот очутился на самом краю. Страна, что кормилась трудов мужика, Чуть-чуть подтянула тариф ЖКХ, Не то чтобы мужик собирался роптать, Но пенсии стало ему не хватать. К тому же здоровье его подвело, Не то чтобы совсем длинно время пришло, И рухнула драмка с несущей стены, Не то чтобы критично, но деньги нужны. А денег мужик отродясь не видал. И вот он копейку помыл и стоял, кряхтел, заикался, тянул. Продаю! Кровиночку, ласточку, гордость свою. Они в него покупатели шли. Но 21.01 Жигули никто не хотел у него покупать и даже копье за копейку давать. Кругом продавались другие авто, и лишь на копейку не глянул никто. И вдруг к мужику подошел пареньок. А чем лошаденка? Да хоть болел. А что так немного? Она хоть в ладу? Да ездит по-малому, когда на ходу. Подвеска не сыплется, не ворохлит. Да глух, как в танке по стоит. А много бензину на сотни берет, Да коль гаражи так почти не бьет. А кузов в порядке и резина цела. Да та же резина какая была. А как же мотор не сбоит, не троит, Да крылья дюйста ничего тарахти. Так видно, пробег у нее более усилен. Да кто ж его знает, поди под миллион. Пацан смеялся, послушай, папаша, копейки ты так никому не продашь. Иди-ка за угол, постой, покури, я малость развеюся, а ты посмотри. Мужик закурил ушел за куток. И в тот же момент закричал паренек, Квас 21.01 же Жигули! Сегодня спецрейс из Штатов пришли. Модель эксклюзивная, цвет баклажан. Последний владелец индийский рожан. На этой копейке лет сорок назад сам Путин троллейбус врезался в зад. Сам Ельцин, такой да, не небрежный молван, на эти копейки сдавал на права. А Клинтон на заднем диване ее впервые растратил либидо своих. На 100 километров 620 грамм. Все время снимает и все в Инстаграм. Мотор, как часы, не своит, не троит. Семь тысяч и пять сотен Покраска, оливка, салон отлив, сигаретра улыбка, совет позитив, начальная ставка 3000 рублей, давай, налетай, подходи, не робей. Кролиночку, ласточку, гордость свою в хорошие руки так отдаю. И тут же к нему потянулся народ, а правда легко не то точно не врел, пока разбирались за 10 500, копейку купил, ах, Джана Фашок. Но тут до курики появился мужик, Жигуль не продам, претерпелся, привык. Я тому же дизайн и лояльный расход никак не согласен за 10 500. И двигатель, как его там в Инстаграм, в копейку свою никому не продам. От свою не отдам, никому такая машина нужна самому. И тут я бы мог свой закончить рассказ, когда бы он так не касался всех нас. Когда бы мы наши копейки могли продать, ну чего там, хотя бы за рублей Когда бы могли мы за наши труды достойно дожить. До могильной плиты и наших копеек суммарный доход чуть меньше смешил прогрессивный народ. На окошке, на твоем шторочки зеленые, Мы с тобой сидим. Пьяный, влюбленный, на столе свеча горит, чай пустой без сахара, пусть немного он горчит, но чего-то сладко нам никогда и никому мы не сможем объяснить, как все. Да почему? Видно так. Тому и вот. Ты молчишь, и я молчу. И грусти, не просто смотрим на свечу, просто. О чём разговора нашего? Ведь не нужно ни о чем нам друг друга спрашивать. Никогда и никому мы не сможем Объяснить, как свет, да почему. А мы заложники ее, и многое меня волнует. Сказать, точнее, волнует все. Примерно что? Запрет курения. На днях покушать я забыл, вот одно клютое заведение, короче, ресторан, а ага. Ну, съел какой-то дрянный связь. Ну, вышел по а по закону я обязан на 20 ярков подходить. Вообще в законе были нет. Но ну, я на рассчитал, не то, что точно так, примерно, ну, меня ну отошел, короче, встал. <свят> Стою, говорю, дышу озоном, ну, перемешку с кебачком. В ушах наушники с музоном, подходит малый с значком. Такой значок прямоугольный, на нем охранник Николай. Я говорю, значок прикольный. А он на Я говорю, ты че, Николай, я 20 миллиардов отчитал. <свят> И вдруг, считаю, в бар и рядом лестница, в подвал. Прости, начальник не заметил, но был прав, уже ушел. Тушу, короче, сигарету, иду под вырезку салон. Потом налево 20 ярдов, Ну там-то точно покурил? А там хинкальная с бельярта, и дальше чайка на вру. Потом пивная Миннесота. За ней стоит хаусный Гандураса, а мне курить до слез а Причем не завтра, а сейчас. Идти налево смысла нету. Направо я ходил, облом, но их народ же курит где-то. Иду под вырезку салон. И 20 январь тупо прямо через дорогу на Коломо, а там пиццерия, бергама и шоколадный заблок. Ну, дальше я в паре здрасте ненормандил говорил. И после на проезжей части сел на асфальт и столе. И как-то легче стало сразу. И вовсе нет табакам. И просто подлопные газы. Копать встали, с слегка. И я прозрел, друзья, отчасти. Какой я раньше был брат. Кайфути на проезжей части. Станай лучше, чем табак. В таком количестве. Бесплатно. Сидишь в общественном дыму, и по закону все обратно и не мешаешь ни тому. Помолять и трижды сплюнув, предвкушая и предвидя экзальтированный ропот, гнев гонений и свист, театральных чисто плюли. С вами я, Родомский Витя, неизвестный, ненародный, незаслуженный артист. Почему я ненароден, почему я незаслужен? Тут полнейшая загадка. Вероятно потому, что не очень-то угоден и, пардон, не шипнул Я не то, чтобы забавка, а за а чего так? Почему так? Право я не знаю, да и в общем-то плевать Откровенно говоря. Если лезут, кроме шутки, тупо, нафиг посылает. Как могу, так и играю. Ну, признаться, поддай. Склонен, что тут притворяться. А без этого на сцене современной новой драмы, извините, но никак очень сложно удержаться. Если только ты не Ленин. Если Ленин, то не грамм. Ленин! только это <смех> Потому что Ленин совесть Непорочен и Он всегда в душе народа жив, живет и будет жить Это а, такая повесть Если бы я был назначен Я бы этого героя Постарался воплотить Впрочем, Ленина обратно мне играть не предлагают А Фудрук, Иуда Уда <смех> Сам меня не допущал Ну тактично, аккуратно Ну понятно, ожидаем ну, ты себе, врать не было, и не воплощал. Но зато чего-то другого было в выше крыши. И для каждой постановки у меня есть свой секрет – потребление спиртного. Чтобы партнера видеть, слышать. Без здоровой обстановки, хоть хотели, театра нет. Если драматург французский, значит, пьеса многословная. Взять шампанского, бокальчик. Но желательно не вы шоколадку на закуску и лимончик, безусловно, не спеша, отставив пальчик и прилечь на 5 минут. Подождать, пока как сахар плавно, медленно, не резко растворится сладострасть в организме и в душе, и плевать хоть Жан-Поль Санта, хоть как-то, хоть и Андреевский, и Камью идет за здрасте, мой дед, по-моему, Пузырьки в крови, кровь, кровь в рыбке, типа, может показаться мало, так бывает, это факт. Если чуешь не хватает, то клоточку попрещу, но не больше двух бокалов, соответственно, накаток. И совсем другое дело, если драматург британский. Тут уже совсем не важно, что они по жизни пьют. Грамм 120, можно смело. Коньячку. Но лишь армянский. Тагестанский или крымский, хоть убей, не подойдет. И французы не годятся с их каким-нибудь морделем. Не подходит для Шекспира слишком тонкий аромат. Забываем, что британцы запивают виски Элленд? Для Отелла и Лиры нужен только арарак. Настоящий семилейник. Тут ведь дело благородный, потому что это роли. К ним особенный подход. Гамлет чушь. Дешевый, сплетник, крутуазный урод, пшивый датский алкоголь. Подойдем к американце. Вопреки стереотипу тут ни виски не годится, ни бурбон не подойдет. Линтер пилым заснанце. Вы дешевле что-то, типа, Жигулевского и пиццу запустим. Все, вперед. Там ведь не в чем разбираться. Примитивные сюжеты. Все логично, просто ясно. Даже скучно иногда. Сверхзадача не дотянуть до туалета. Но и это не опасно, потому что том же деле он Самой сложной задачей, я считаю, безусловно, драматургов наших, русских, на театре представлять. Тут уж лодка, вот, не иначе. 200 граммов, только ровно. И при этом без закуски, чтобы ритм не потерял. Русский должен быть голодным, но при этом симпатичным. <свят> не немножко, агрессивным, но не злым. Тут не сможет кто угодно сделать образ эстетичный. Это сложная дорожка не под силу молодым. Тут, ребятам нужен опыт шлейф. Простите, прожитопа, не владея, не сыграешь беспросветный свет в ложке. Все пустое, вот хлопка. и И родившись, как бы с ты корнями понимаешь смысл загадочной души. Болей ее терзание, ложь и правда, смех и слезы. Гоголь, чеков, я не знаю, достаешь киевстой, парадоксы мироздания, гнев, отчаяние и грежья. Только белая родная, нет, дымщиной. Правда в новой русской драме Зачащих дух утра черт, Не стесняясь пьют на сцене Не умеет толком пить, Разведут чернуху в храме Превращая в право задачу а Опыт прятков обесценив Рвут слезующую нить В мракодесе я угарю Под отпостом и эпоха Забывают водку пивом. С кока-колой пополам все смешалось в перегаре. Водка, пиво, кола. Плохо! Нет, ребята, некрасиво, красиво. храм. Всем привет! Голома говорил варивал халду, вот а с вами снова ломкин груза. Самый скромный пост. Да. Нынче утром встал с кровати, сделал селфи в туалете. И потом, братцы, хватит, чистим зубы в интернете. В Инстаграме варим кофе и натягиваем брюки никуда-нибудь на. А в аккаунт на Фейсбуке. Пробудился, сделал фото. В Инстаграме ладую. Снял разбросанные шмотки, подписал в юбилюцию. В туалет побрел зеварь, не открывший долгим глаз. А Фейсбук уже читает долгий путь, долгий за. Шаг за шагом, терпеливо, чтобы не распрыскать случайно. Комментарии счастливы, круто, волны, обычайны. Пару сел и в туалете, И еще четыре в душе. Ты красава, знаю, а блять, да че можешь там быть лучше. То, что ты в трусах и маленьких, все безбедно интересно, потому что 20 лайков с комментариями чудесно. Завтрак снят по всем каналам. Я и кофе. Это тост. Я и блинчик из бекона. Я напушил селфи просто. Позже селфи по дороге. Это бомж на остановке. Это просто чьи-то ноги. Это синие бы ноги. Я приехал на работу. Я в костюме. Я в рубашке. Я с трудом зимой. Я и крен на бумажке. Я иду. Я скучаю. Я и пальчик, я и ручка, я сухарик чашка чая, я и модненькая штучка, я счастливый на пороге, это синие бытовки, это снова ноги, это бомж на остановке, что на ужин, я и пицца, я с фунжером, я с бокалом, я с дурцах, пора ложиться, я подушка одеяла, отключаю ноги. Сладких снов. Люблю вас зайки. Завтра снова будут фото. Сердце будет встать в полночь. Может, ты найдёшь минутку и сумеешь все решить, потому что очень влудка, очень влудка стала жить. В нашей маленькой квартире пару месяцев назад точно даже как и в мире, начался хранишный ад. В общем, это поедавлено, кто бы что ни говорил, началось с того, что папа в туалете покурил. Обнаружив преступление, мама носом пулила и в отместку закаления папе сарапце из -за вела. Изгнала его из спальни в зал на маленький диван и эффект, как и починить Папа с мужиком примерно столько твердо, как мужик, вел на маму контрверу и стал курить делом То есть там же в туалете. Зло открыто, не боясь, несмотря на все запреты, и никак не боясь. Мама и дети веры, не желая уступить, попросила просила тетю Еру, чтобы на папу не нет. Тетя Ера прискакалась, он как сверзъезд. И, и отца к стене привала, демонстрируя свой вес. Пригрозила папу НАТО в Значит, кухне разместить. Папа тут же крепому, брат, мол, хочет ходим, мы хочешь нанести. Приезжаю, ходим, устроим янгу, мы увиделись давно, поиграем вместе в танки или в карту сюда. Ну а дальше брат за брат в 13.50 нам невилось папа НАТО. Позвоняет а совсем брат. Разместили кучу хлама, всем на туре, если сидят, и уже не рады. Мама и отец уже не рад. Холодильники не будут, потому что вместо щити мораторий на капусту и на прочих овощей. Мне три детские салаты, в унитаз, папа запретил зарплату, мама запретила газ, телевизор под запретом на компьютере замок. И наши родные ответа Ничего терпи, сынок. <звы> В нашей кухне папа надо. Разместилось не пройти. сами будет папу с братом страшно. Пусть, не прости. Можешь их страшно жить на свете. Милый дедушка, помогаешь детям. Помоги решить вопрос. На тебя одна надежда. Сил терпеть их больше нет. Пусть все будет, как и прежде. Ваня Жуков, 8 лет. Дедушка Мороз ты подарки принес или нет ни игрушек, ни конфет В твоем красном мешке. Не стесняйся походи, просто так посиди, отдохни. Если хочешь прикорнуть, ну что, давай прикорни. И давай на раз, два, три, скажем, елочка, гори, И по взмаху твоей руки. Я тройник воткну в розетку, и на пластиковых ветках Вдруг засветится огоньки. Ты скажи мне, борода, есть на небе города или нет? Кроме брошенных ракет там больше ничего. Если ты ответишь «да», я забуду навсегда твой ответ. Если ты ответишь «нет», я запомню его. Мне ужасно интересно, как успехи дел небесных И какие у них дела. У меня, по крайней мере, сто вопросов по Венере И по Марсу не счесть числа. А если на небе закон, то такой, чтобы спокон Или нет, кроме звездочек планет, там больше ничего. Скажи мне дураку, как мужик мужику, Дай совет, да не хочу я в не люблю я его. Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, Если читан, то по складам. Дураку всего-то надо, только плитка шоколада, Да улыбки прекрасных дам. Спасибо за совет, посошел, будь здоров, долгих лет на дорожку сигарет нет, но ну, нет, так нет, Кому ката на крыльцо, и давно не гори, верхний свет, не разбей себе лицо. Всем привет, будешь рядом заходи, у меня всегда открыто и снегурочку приводи. По поводу совета я подумаю об этом, все-таки праздники впереди. Саша Пушкин с Рванцом и шалопаем Юра Лермонтов лентяем, Саша Блок вообще кривляка, но однако мы их знаем и читаем их однако Грибоедов был ребята грубый, неприятный мальчик и покуривал когда-то и венца убил бокальчик, про Высоцкого Володю все вы знаете подробно, так однако колобродил, что аж вспомнить неудобно а Есенин, аж неловко хулиган и забияка, ведь его же на хитровке знала каждая собака Йося Бродский был в психушке. И в тюрьме сидел проказник. А Куджава, как и Пушкин, был шалун и безобразник. Маяковский пистолетом застрелил себя когда-то. В общем, все эти поэты были сложные ребят, Безобразничали жутко. Но чего-то там писали, чтобы мы, найдя минутку, это что-то прочитали, пробудились, встрепенулись и, пожалуй, главный довод. Хоть чуть-чуть. Много на и надо, был бы повод Вот говорят, стихи, потеха Какая была, отстаньте, фу А вы возьмите ради смеха Из грибоеда в астрофу И в управлении культуры Небрежно, так знаете, прочитайте в слов, из натоки литературы, из управления вот этой вот самой культуры на вас посмотрят, словно куры, хотя вы вовсе не, не петух. Вот, это Вячеслав Воронов, он сегодня вам играл на саксофоне, на мелодике, на флейте и на клавишню. Ваши аплодисменты. Другой пример. С красивой дамой решили вы пофлиртовать. Возьмите строчку Мандельштама Чуть-чуть бодлера и все в кровать Поймите, дело не в фигуре Плевать на вес, размер и размер Хорошая литература, хорошая литература, хорошая литература и вы красавец. Метод прост. Это Дмитрий Беляев. Он сегодня вам играл на фортепиано. Похлопайте ему. А если наступает кризис, устали вы от суеты? Вы уходите, не торопитесь, остановитесь учеты, И по порядку, прям, знаете, Пушкин, Геодор, Шекспир, Высоцкий, Я не знаю, там, Пастернак, да, они, поэти, знали что-то. Они проделали серьезную работу, да, что прочитал хотя бы кто-то. Друзья мои, поверьте, это не пустяк. Создатели неожиданного концертика благодарят вас за ваше теплое и искреннее внимание. Thank you.